Братанчик, мы обычно а... не На, но. Не? Nah. No. Нет, немного. Все, довез я Валеру Семеновичу. Вот столько денег. И это еще недалеко не предел мечтаний. Всем доброе утро. Ну как доброе. Сейчас уже пол-третьего дня. И я, в принципе, ничего не сделал, кроме того, что поел. Так что... Сейчас начну работать. Посмотрим, что выйдет. Не хочу поздно заканчивать, чтобы завтра все-таки попробовать утром встать и начать работать. Так что вот так. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Погнали! 7 градусов Цельсии 6. Наверное, поэтому всегда все вечером работают. Вся работа куда-то ушла За все время я сделал 4 доллара Не знаю, сколько я работаю Работаю я вот столько времени Где время? Вот полчаса Полчаса 4 доллара Мощь вообще Такими темпами я смогу заработать На квартиру. Так что Я не знаю, во сколько появится работа Сейчас у нас 3 часа Может быть в 4 В 5, не знаю Посмотрим Буду пока ехать куда-нибудь. Не успел я поныть, что нет работы. И работа появилась. Три минуты мне ехать. Так что будем ехать. Посмотрим, кто там будет. Валера, наверное, какой очередной. Вот мои заработки. Миллионов. Я пойду, наверное, попить, возьму себе что-нибудь. Может сожрать что-нибудь. Магазин, сожрать, поесть. было такое чтобы он просто не хотел работать просто в работать и все тем более так жарко вообще жизнь градус 27 наверно продается что-нибудь в этом лагеря hey. hey, такое есть может попробовать Если потом букан не порвется летнем. так что теперь я буду сытый на месяц наемся Мне показалось что камера не снимает я думаю блин 6. Сейчас я наемся на месяц. И все. Блин, так в падлу работать. Может он за меня поработает. 200 калорий. 20 калорий вот здесь. Жесть. Ладно, поеду я дальше бомбить. Нет, к зубам прилипает Вообще неприятно. Поеду дальше бомбить. Увидимся позже. Наверное. В вот. Все, довелось я Валеру Семеновичу вот столько денег. И это еще далеко не предел мечтаний или возможностей, не знаю. Буду дальше работать. Что я устал вообще уже. Жарко так, и в жару очень хочется работать. Только в жару работу Поднимите руку. Итак, GoPro, как обычно, нагрелась сильно. Мне кажется, из-за этого батарей быстро садится. Потому что горячая GoPro. Батарея всегда умирает, когда что-то нагревается. Сейчас 6 часов вечера. Мой заработок такой. 58 долларов почти. Будем дальше бомбить, калидовать Кто как хочет, называет это. так вот. вам ну, приятного просмотра. Поехали. Работа кончилась, поэтому я пойду. В Макдональдс воды наберу себе. Я хай, Привет, как дела? Братанчик, много сегодня работы? No, no. Нет, немного. Это потому что у меня yeah, был не. Ну да, это же понедельник. Сегодня There's немного like работем. Я полагаю, day. вы имеете больше работы в пятницу yeah. и субботу. On... Да, это потому что они бухают в пятницу и субботу, из-за этого не могут yeah. водить yeah. свои машины. You... А ты работал сегодня? Yeah. Ну yeah. конечно, yeah. сегодня yeah. уже понедельник. Это квартиры? Нет, братан, это отель. Я приехал сюда по работе. Откуда ты приехал? Ты приехал? Я из Сиэтла, бродишка. А как It's... тебе нравится Берри? Right. <laughs> <laughs> <laughs> это нормально, братан. Машины столько же много машин, как и там. Но погода здесь лучше. Отвечай. Is it a lot of in Seattle? Yeah, Я слышал, yeah, там много yeah. дождей в Сиэтле. Да, yeah, like yeah, братанчик, so, yeah, это yeah, начинается с сентября и yeah, до мая. Все yeah, это время summer, дожди. Не, ну летом там классно. Три месяца, sunny, правда, но по отличная. Не, ну это все лишь на три месяца, ты понимаешь. Ну а потом опять дожди, дожди. Ну, серьезно вообще. Ты понимаешь, что это всего лишь два сезона? Один дождливый, а другой нет. Но это отстой. Ну, а что насчет погоды? Какая температура в летом? Ну это около 25. 20-25, некоторые Здесь люди даже ]등. не имеют кондиционера. Вš. Не, ну а там есть какие-нибудь пляжи, там люди ходят купаться или что У, вообще они там делают? Братанчик, awesome. мы обычно плаваем в озере, потому что в океан просто не зайдешь. Ну там тубак, отвечаю. <сегодня> <с <valley> <с <erased> не, ну а что насчет озера? Ну там понимаешь, когда теплый день, как бы вообще хорошо. Is... Все зависит от погоды. Не, ну а что здесь? Где люди здесь плавают? ты понимаешь, братанчик, они ездят туда. Санта-Крус. Здесь недолго, час езды всего. лишь. Там достаточно теплая погода. Вода, блядь, зависит от погоды, конечно. Kind of uh, Иногда и, вода теплая и люди и, плавают. Yeah, yeah. Что-то я проголодался, пойду заточу бургер, наверное. Пока работа кончилась. Наверное, не буду внутри снимать. Что, вот такой напиток дают, вот такой херню. И по ней тебя найдут. И в ней два соуса, чтобы быть жирным. Все это дело стоило. Столько. 11-12 дол... долларов. Вот так вот. Я пойду за трубочкой и вернусь. Сейчас мы хавку принесут, я буду есть. Хорошо. Деньги для тебя сегодня? А? для тебя сегодня? Он такой добрый, потому что у меня камеру увидел, или потому что все такие добрые? Вот такой бургер сочный вообще. Тут бекон, курица, салат. Такой прикольный. Вот соус. Такой напиток. Все, я буду есть. Итак, время у нас 9 вечера. За сегодня 105 долларов. И чаевых не будет. 12 поездок я сделал, такие поездки, 11, 6, 11, 8, 10, 6, 9, 4, 4, 6, Это самая длинная, большая, 21$. доллар. Но если завтра чаевых дадут, будет чуть побольше, а так 105$ за 6 часов, в принципе, не так уж и много. Итак, на сегодня я закончил, не знаю, что там со светом сейчас, наверное, более-менее видно меня. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забываем, так как будет новое видео уже завтра. И всем спасибо, кто до конца досмотрел. Всем удачи, пока!